тут есть нюансы как бы говорят вот сейчас много о провалах российских военных о провалах российской разведки спецслужбы и так далее и так далее а у меня вопрос а кто оценивал эти да их данные принимал окончательное политическое решение на, на то чтобы развязать играть не верховный или главнокомандующий российской федерации на нем же лежит персональная ну, Не неудача не до конца списать на это военные не могут сами принять решение оон например в начале войны. О том, чтобы дойти до пределов НЗ и уже использовать НЗ по стратегическим запасам вооружения, которые представляются в основу национальной безопасности Российской Федерации, так как они ее понимают. Поэтому о том, чтобы нарушать статьи Конституции, призывая зековое международное право и прочее, прочее, это все великий вождь и учитель делает. Правильно? Нет, Правильно? Нет, Поэтому нет, нет. Для, для маломальски соображающего человека понятно, что это фюрер лично принимал эти решения и продолжает принимать. И ответственность на нем-то и лежит. Вот и все. Это он выкинул стратегический запас крылатых ракет. Выкинул, продолжает выкидывать на бесполезные удары абсолютно нулевые. Они идиоты. Если после войны я кто-то сумеет нажать на мое самолюбие и я опять дрогну и сболтну лишнего, то я расскажу, где, как надо было эти ракеты применять, чтобы если мы если бы не проиграли, то мы бы ну, очень серьезные проблемы получили Но Мозгов им не хватило. Либо мозгов, либо либо Фюрер принял неверное решение в очередной раз, а потом его всякий раз переподтверждал. Но, конечно, пулять по, -по, по полмиллиарда долларов каждый каждый залп. Но самое главное, даже не это. У них нет средств восстановить этот потенциал под санкции. А если есть, то время за ним. Эти еще придурки с НАТО собрались сражаться. Ну, не, не могут победить украинские электростанции, которые, очевидно, угрожали прийти в Россию да, и там убить русских младенцев. Да. Ну, так вот, они с НАТО собрались воевать. Мы же выкинули весь потенциал, который воевать с НАТО, выкинули на украинской ПВО, которых нахрен позбивало. Это все. Вот реально, смотри, самое тяжелое следствие от этих ракет было после позапрошлого удара. В Украине в отдельных местах от 3 до 5 дней не было света. Ради этого надо выкидывать стратегический запас. Чтобы украинцы вещи не постирали там, и пауэрбанки не позаряжали 5 дней. Офигенный результат. Слушай. Просто капец. как бы да. Но потом все равно все постирали, все, все зарядили и снова, снова. Со Светом. Как бы, да. Это вот ты, вот я, я вот представляю, что я во главе Российской Федерации. Я вот ну, пульнули раз, пульнули два, я смотрю на реальный результат, сравниваю с расходами. Самое главное, что это не возобовление средства. Я вот после третьего раза остановился. Даже бесполезно абсолютно. Просто бесполезно. И просто преступление против российской национальной безопасности, если так уже говорить. Вот. Но они ничего продолжают стрелять. Молодцы, стреляйте дальше. No